Баллов я вообще никому не ставила. Как бы то ни было, я уважаю даже просто труд, что человек столько времени а, отвел вот такой работе. Но вот начнем с семерок тогда. Участник 403, Платон Жуков. Отрывок поезд один год. А, начало легкое жизненное многообещающего. Вот произведение а, от первого лица. написано. мне кажется, оно бы выиграло, если бы было от третьего. А так порой вот это множественное «я», я я, -я, -я, -я, -я» оно все-таки напрягает. Вот Что еще? А это как раз то, что я, в общем-то, читала, просмотрела, наверное, до конца. И вот ловила несколько раз и на мысли, даже, по-моему, это из текста, что герой признает себя открыто вот так вот неудачненько. Но это сразу, это что-то из серии уже какого-то... НЛО, НЛП, программирование, то есть человек, вот он дальше, ну, это, как бы то ни было, читатель, который читает, он все равно ориентируется, он все равно себя ассоциирует с этим главным героем, и вот это признание, что ты неудачник, оно, ну, плохое, я всячески этого избегаю, почему, потому что вот у меня, например, изначально категорично в моих произведениях нет отрицательных героев, потому что, нет, они есть, но, как правило, только один, как поведение, которого я придумала, сама не могу объяснить, и найти его правду, почему он так поступил. А так вот из серии «Здесь» человек, который изначально, вот, в общем понимает, что он неудачник, у него ничего в жизни не получится, может быть, следует какие-то обтекаемые формы вот такие искать. Вот немного не повезло. Вот, не сложилось. Все-таки, как бы то ни было, вот, в них больше оптимизма. И с ними же потом опять легко расстаться. Почему? Потому что все может измениться, если человек в это верит, все может измениться в один момент. Дальше. Участник 404. Виктория Евлампиева или Евлампиева? Виктория Евлампиева. Отрывок романа «Красивая и опасная» или «Меня зовут леди в красном». А, тоже дочитано до конца. И придумал так, что я действительно меня зацепила вот с таких вот первых каких-то страниц, и я уже дочитывала, наверное, поздно ночью на планшете. А, что хочу сказать, что очень искренне, провокационно, очень провокационно, очень нестандартно, очень чувственно, местами вот больно так до сумасшествия, то есть мне, при том, что героиня, которую придумала Виктория, она далеко не мой кумир. То есть я в таких девушек, да, я их знаю, они есть, но, скажем, мне они глубоко не симпатичны. А здесь как раз еще довелось вот заглянуть в мир вот такого человека. Я предполагала, что там все есть, но так как выписала Виктория, это все гораздо глубже. И более того, я даже я поняла, она меня убедила, я в этом не сомневалась, что а, она любит. И даже вспомнились струки из стихотворения «Не бывает любви несчастной», а, значит, Борис заходет по-моему, да, и вот там такие струки есть, что не бывает, но несчастной любви не бывает, даже если она убивает. А, вот, да, вот… Ну, я дочитала до конца, еще не все дочитали. Но, в общем-то, я могу сказать, что да, я всему этому поверила. При хорошей редактуре, То есть, есть сюжетные провалы, есть. Чувствуется местами, что вот это писалось как будто для какого-то блога, очень так закрученного, витиевато, а потом вот переход дальше. И вот чувствовался такой провал. То есть при хорошей редактуре, при выравнивании а, вот сюжета, то есть какие-то части нужно вот более плавно, наверное, соединить, от чего-то, может быть, даже отказаться, что-то усилить, добавить, подчеркнуть. Но я могу сказать, что может получиться бомба. Вот у автора, а, вот именно у автора, наверное, потому что на... Героиня, это да, все равно производная автора, но ну, очень сильная харизма. Хотя, хотя, опять же, говорю не без каких-то таких вот замечаний. Дальше. <свят> Участник 406. Елена Зеленевская. Отрывок приключенческого романа. помни Камни. А, познавательная приключенческая история в целом будет интересна и подросткам, но а, есть одно но для приключенческого жанра все-таки маловато динамики и маловато каких-то вот неожиданных поворотов то есть опять же можно чуть-чуть вот как-то переделать потому что а, здесь очень-очень плавно вот, очень плавно так последовательно то есть а, все-таки приключенческий жанр он немножко другой он где-то успокаивает читателя а потом раз такой вот какой-то неожиданный может где-то поворот вот если чуть-чуть так вот добавить ну, я думаю да, будет гораздо лучше 7 Дальше. Галина Богтон, отрывок романа Вендета по а, Что-то есть. То есть, в общем, вот оно а, читается. А, но опять же, вот не хватает, не хватает динамики, не хватает вот, а, харизматичности героя. Много пояснений, может быть, излишних каких-то таких пояснений. Вот от того и кажется, что повествование местами тормозит. И опять же, вот, вот дошла до конца и скажем, эпилог, который там выписан огромный, на несколько страниц, такой эпилог с рассказами, что там было, как и чего, и как герои дошли до этой финальной сцены, я бы его вообще переписал, сократив абсолютно вот, до небольших абзацев таких, но ну, может быть, до страницы какой-то, потому что в данном случае уже вот читателю вот это путанное такое объяснение, оно в конце, оно полностью смазывает вообще восприятие, смазывает картинку, и здесь действительно может быть достаточно вот такой финальной точки, что да, вот ну вот было так все, вот плохо, горько, вот такие стенания, терзания, вот так их водила, этих героев разводила, а в конце вот, ну, детская коляска. Все. Может быть, этого будет достаточно. А кто там, чего дальше? Там же достаточно было всего поискования. Семь. Дальше. Марина Беликова, участник 409, под номером 409, отрывка романа, чтобы родиться вновь. Ну, в общем, тоже могу сказать, что читать стало легко. А, ну, здесь как раз вот тот момент, а мне очень гораздо интереснее, я, наверное, более классно, все-таки отношусь а, к работам, когда, ну, у нас белорусский конкурс. Мы ищем своего белорусского автора. И мне гораздо приятнее, когда все-таки это какие-то наши реалии. Это наши города, это наши имена, это какие-то наши истории. Ну, вот, может быть, вот такое небольшое замечание. Ну, и чисто по тексту, по редактуре, но я понимаю, что это дальше уже все равно будет, наверное, дополнительная работа, работа редактора. Взбивала ритм то, что, может, просто автор не успел вот именно, да, делать, что, а, ну, вот и прямая речь, и диалоги, оно как-то путалось. Оно не выделялось, что вот это прямая речь, а вот это диалоги. Это вот такое мое восприятие. Семь. Дальше. Микола Адам. Отрывок романа. Привет, Таннин, Очень хорошо очень хорошо, живо, доверительно, правдиво. А, в общем-то, я так думаю, что старшим школьникам, но ну, говорят, что не читают, но на самом деле есть категория тех, кто читает, наверное, им это будет близко и понятно, и, наверное, будет очень полезно а, родителям может быть, даже окунуться в этот мир. И нам ведь хочется понять, особенно подростки, дети, когда подрастают. Но мои-то выросли, но у меня внучка уже, в то подрастает. И, опять же, реалии, не все равно, смена поколений. Каждый постоянно что-то, что-то меняется. А мы, как бы то ни было, мы отстаем. И, наверное, чтобы как-то вот этот конфликт отцы и дети как-то все-таки сглаживать, а, не только детям нужно понимать, родителей от них требуем, но, наверное, и родители, в первую очередь, они должны пытаться вот заглянуть в мир от старших подростков, просто подростков, вот. Восемь, а, ну, даже плюсик поставила для себя. Дальше. Участник 411 Евгений Банников. Отрывок по библиотекари тоже люди. А вот признаюсь честно, я не любитель фэнтези. То есть это абсолютно моя литература, не моя литература. И если уж я что-то дочитываю до конца, то, в общем, это тоже где-то меня все-таки на какой-то свой крючок такой подцепило. Это все не просто так. И еще такая, наверное, такая вот ремарочка и такое предложение издательству. Ну, здесь добрая, наверное, половина. А вот когда я все прочитала, участников пишет фэнтези. И при том довольно есть крепкие, довольно интересные. И, конечно, хочется пожелать издательству очень хорошей экономической ситуации, но, может быть, даже имело бы смысл как-то поднапрячься и вот выдать такую серию фэнтези. Потому что... Ну, Молодое поколение читает все-таки фэнтези, от этого никуда не деваться, и здесь, наверное, все-таки надо пытаться вот в разных нишах пытаться работать, но вот честно. А дальше, что касается библиотеки, тоже люди, при том, что я не любитель фэнтези, но, на мой взгляд, для почитателей, в общем-то, это, наверное, почти подарок. Ну, скажем, меня уже зацепило одно слово «библиотекари», потому что я очень уважаю труд «библиотекари». А, ну, а здесь по сюжету, по подаче, под подачи, вот, по повествованию материала читается легко. А, нет перебора, казалось бы, все вымышленно так, но вот в закрученности этого вымышленного мира вот, перебора нету. То есть меня, например, это не тормозило, когда читала. А, и очень многое из того, что, скажем, ну, нереально и не может быть, как бы, но оно воспринималось так довольно реалистично, харизматичность есть у героев, а, Ну вот, наверное, все-таки изобилие таких вот рукописей я бы, в жанре фэнтези, я бы, вот, наверное, выделила все-таки, вот, библиотекари тоже люди, восемь, вот, дальше. А, участник 415, так, я не пропустила, нет. А, Лилия Хлебородова, Мельник, «Отрыва кармана. Игра на пределе». Ну, могу сказать, что вот абсолютно полноценный роман. Абсолютно. То есть у меня особых претензий к нему не было, и мне хотелось его дочитать до конца, что я и сделала. А с первых страниц автор вот удается зацепить, повести за собой. А есть все. Легкость, при том, что это такая не то, что легкость, а вот, э, скажем, ну, вот чтобы опять же читателю не напрягать, нет, именно легкость вот, именно фраз построения, именно каких-то описательных моментов, таких вот, как будто играющих, я тебя понимаю, что это делать довольно сложно. А, дальше сюжет. К которому, в общем-то, веришь, да, это имеет место быть. Дальше, актуальная тема – это насилие в семье. Действительно, на сегодняшний день это актуальная тема И насилие в отношении женщин, в отношении детей. И, в общем-то, даже вот то, что к концу, то есть герои молодцы, как бы то ни было, да, честь у них, у обоих не самый лучший период, может быть, даже самый худший в жизни, но, тем не менее, вот преодолеваю через тирнии к звездам. А, то есть, а, ну, а, да, я поверила, я дочитала до конца, не без удовольствия, даже какие-то моменты были весьма интересны, как автор, например, это все подаст. А, вот единственное, что уже, наверное, ближе к концу это, Да, читала, читала, читала Было все интересно Но вот а, мне показалось, что вот все-таки Автору не хватило вот Какой-то такой вот пронзительности вот В повествовании а, Вот не получилось у меня до конца Житься с героиней а, Чтобы вот Ну где-то может даже и заплакать Чтобы слеза где-то появилась там на глазах Местами Вот чуть-чуть как-то вот чего-то такого не хватило Но может быть, опять же, я говорю, что так как полноценный практически роман И не так много там, наверное, потребуется редакторы Может быть, вот это было как-то уже слишком шлифовано Может быть, какой-то один из первых вариантов Он был гораздо более пронзительный Но в целом автор молодец И что еще хочу сказать Вот это как раз тот момент, что автор Вот ему хватило дыхания до конца как в спорте. Стайеры, спринтеры. И тут и другой, побежит другую дистанцию, он будет там, ну, последним, наверное. И в данном случае вот для большой трузы, вот автору хватило вот этого дыхания до конца, что меня тоже очень-очень порадовало. А, оценка 9 с плюсом. Ну, почти 10, скажем так. Потому что, ну, действительно, это почти готовая книга. Дальше. Макс Благоразумов. Отрывок романа «Чрезвычайная реальность». Участник под номером 416. Ну, а, в, в, читать, в общем-то, так любопытно. Ровный, хороший уровень такой подачи текста. Но, опять же, вот не хватает героев харизматичности. Вот он такой какой-то немножечко, ну, как бы, неживой. Вот для меня оценка 7. Дальше... Екатерина Иванова, отрывок романа Сезон дождей, участник под номером 424. Добрая такая вот сказочная история, ну можно читать как-то иногда интересно, но особенно так не напрягаюсь то есть опять же, то есть есть интерес, почему я и выделила, но в то же время вот опять же героям не хватает какой-то такой харизматичности, чтобы вот они вели за собой, чтобы вот интересно даже было проникнуть и внутренний мир, и опять же вот, динамика повествования немножечко тормозит, то есть чуть-чуть вот, не хватает чего-то, какого-то пинка надо такого дать. Вот. хотя главная героиня, которая, конечно, у автора, но, скажем так, ну, для мужчин, наверное, все-таки это женщина, мечта. И Такая вся белая-белая, такая добрая-добрая, пушистая-пушистая, скромная-скромная. Mm -hmm. Вот, и я хочу только сказать, что если у автора первый опыт в прозе, то начало очень похвальное. Сильно. даже с плюсиком. <с <с Дальше. Дмитрий Камлюк отрывок романов «Тюльмар разума». Ну, а, в общем-то, это тоже фэнтези. И ну, слух, задумка, прочее, все здесь присутствует. Тоже такой довольно ровный вариант. Еще раз говорю, что вполне прилично авторов в этом жанре. И может быть имеет смысл запустить такую серию. Мягкие обложки, там, как угодно. Но может, может в этом что-то и есть. А, Отсумка Дальше. А Людмила Кепичева и Толеевича «Отрывок о поясе путы». А, читается легко. А, но и сразу вот я начала читать, в общем-то, так а, легко, хороший язык. А, но на определенной странице вот как-то стало а, пропадать интерес и опять же поймалась я на мысли, что чего-то не хватает, не хватает или харизматичности э, или что-то еще, то есть э, хорошо бы, конечно, доработать, вот, оживить немного вот так вот книгу, опять же и динамики добавить, может быть, вести какие-то еще дополнительные персонажи, которые вот оживят, ускорят, э, ну, то есть может получиться книга, которую захочется читать, но пока в таком виде. Ну, но вот, а, вот подобные книги, они откладываются в сторону и боюсь, что потом уже очередь до них может не дойти. Но тем не менее, оценка сей. Дальше, участник 430. А, ну, опять фэнтези, опять не мой жанр, потому что здесь, конечно, сложно не определиться, наверное, какая из работ сильнее. Mm, ну, даже вот какой-то такой явный перебор определенный момент я почувствовала от фэнтези. А здесь как раз вот наткнулась синопсис, вот такая фраза, очень актуальная для меня в тот момент была, что что-то непонятное начинает зрить в голове. Это из своих таких отличных впечатлений. Семь. Дальше, Ольга Гурчикова «Отрывок книги Николас М -м, Опять фэнтези. Но вот здесь такой момент, вот здесь, именно в этой книге я так почувствовала под вот рукой женщины. Потому что ну, вот, вот к закрученному сюжету тут же добавляются вот такие правдоподобные яркие краски. Бурс, мафожертвование. А здесь я тоже рискнула, в общем-то, поставить, на 8. Участник под номером 433. Алиса Кураж от Равы Карамана «Дом разделённый». А снова фэнтези. А опять оригинальный крутой замес. То есть здесь то, что интересно, вот практически каждое специальное произведение действительно такая... Одна не похожа на другую, при том, что мы понимаем, это придуманный, абсолютно придуманный какой-то мир, но у каждого своя такая версия, и некоторые действительно очень легко закручены, и так круто. А, ну, вот что я здесь еще пометила, что а, вот эту книгу, наверное, было бы интересно почитать моей внучке. То есть, ну, если не сейчас, то, может быть, может через пару каких-то лет она, как все молодое подрастающее поколение, она, они интересуются фэнтези, они интересуются. То есть для них это переход, наверное, из той сказки, которая вот еще только была, которая еще только читались, и вот это такие сказки фэнтезиемы, с вами. Вот... То есть здесь еще вот я даже пометила, что точные такие описания, и а, вот э, сразу вот такие ассоциации, я вижу эту картинку, я вижу вот то, что автор из этих вот мелочей каких-то он пытался мне показать, нарисовать. Семь. Так, Татьяна Трошкевич, отрывок роману «Буревестница». Ну, здесь все тоже. И опять же, что здесь вот это для себя пометило, фэнтези, и стиль понравился, и что еще, множественные такие вот описания, и автор уделил очень внимание описанию каких-то вот мелочей, опять же, вот какая-то картинка, но они были настолько точны и громоздки, что они не отвлекали, это большой плюс, это тоже нужно... Этому нужно учиться, наверное, молодец. А, то есть, здесь я вот поставила даже себе такое из плестика: Татьяна Атрашкевич 4 к Черный лекарь. Ну вот, вот опять фэнтези. Вот там принцесса мира. Здесь принцесса, принцесса Теланира. То есть, здесь, ну, действительно, вот, что-то творилось в моей голове. А, ну, все ровно, все, в общем-то, неплохо по стилистике, по задумке Семь. Дальше Алексей Шейн отрывок книги «Семь камней». А, добрая такая, добрая, очень добрая и, наверное, подростковая все-таки такая фэнтези, а, светлая. Вот, а, вот неизлечимо заболела подруга Мирка, и вот как-то ее нужно вот спасать, помогать. Ну, опять же, вот я для себя выделила сразу, что а, вот, если будет книга, то внучка, наверное, ее прочитает с удовольствием до конца. Вот, восемь. Дальше. А, Аганна Северыни с отрывок поиска «День Святого Патрика». А, читается очень легко, а, при том, что, скажем, конечно, я большую часть литературы читаю на русском языке, но для меня вот здесь белорусский язык, он был настолько легкий, настолько доступный, настолько игривый, что вот, а, абсолютно практически не спотыкалась, что, ну, и для рядового читателя, вот, наверное, сложно переходить на одного языка на другой, тем более, что когда одним владеешь, гораздо больше. А, но, в слову, очень хорошо, и вот одна из книг, которую я сразу изначально выделала для себя, почитать обязательно, мне осталось совсем чуть-чуть, но мне интересно. Девять. Участник а, под номером 441, Валерий Копеев, отрывок романа «Ночь смолка». А, любопытная история, опять же, вот, вот оно все, белорусское, наше родное, вот районный центр, вот это все так знакомо, мелочи, в общем, в этом плане очень вкусно так написано. И в то же время абсолютно ничего лишнего нету. И персонажи, правдивое описание. Ну, что я могу сказать? Чувствуете, рука мастер? 8. <свес> <свес> вот. Участник под номером 442. Андрей Кувш, отрывок книги «Смутный день». Ну, снова фэнтези. Как я поняла, у нас самый популярный жанр. А, здесь... Эм, вот здесь как раз то, если вот предыдущие я отмечала, что м -м, вот довольно точные такие описания, вот вроде как нету лишнего, нету мелочей, то здесь а, много таких вот каких-то, ну, стилистических, на мой взгляд, хометаний, в серии хочется покрасивше, поизощрённее, а получается вот такой вот какой-то винегрет из ну, в том числе, наверное, из сорняков. Не мешало бы, наверное, почистить. Но, в общем, что импонировало, вот, э, и почему все-таки оценка так э, выше средней, а, то есть я почувствовала такой задор авторский. То есть ему настолько самому нравится, что он делает и как он пишет, что это, в общем-то, так... Э, ну, не могу, наверное, как-то не тронуть. Семь. Дальше. Uh, участник по номером верно 443 Михаил Лучицкий, отрока романа «Вместо Нареи». Mm -hmm. ну, mm, хороший слуг вот, произведение в целом так как-то легко читается, но вот для меня и лично моего поколения все-таки по восприятию он довольно сложный. И может быть еще потому, что вот лично я не хочу возвращаться в прошлое, и не хочу возвращаться в те 90-е годы. И, наверное, вот до конца дочитать, наверное, будет сложно, но, тем не менее, 7. Дальше. Наталья Луз, участник под номером 444, отрывок романа «Исполнение желания». А, ну, хороший текст, написано, в общем-то, легко, с юмором, но в то же время, вот, такие недоработки мне бросались с глаза, но, опять же, вот, вот, первую можно исправить, наверное, при редакторе более тщательно, потому что несколько раз уловила несоответствие времен, вот, прошлого и настоящего, вот, такой сбой получался, вот, но, конечно, когда читаешь быстро, это немножечко, опять же, вот этот ритм, он сбивается, как бы дыхание сбилось, и дальше нужно опять восстанавливать, восстанавливать. Опять же, а вот, например, вот сразу я как-то наткнулась с э, вот такое логическое, вроде, как несоответствие. Или, может быть, э, вот есть предложение кустерги обрывался учениками до созревания. Том, может, я что-то не так прочитала, но вот, по-моему, я в тот момент читала, когда эта героиня, и она еще в школе работала. Э, обрывался учениками еще до созревания. И речь идет о том, что в данный период дети учатся. У меня есть кустерги дома. Он цветет в мае. Ягоды созревают в июле. В это время школу пустают. <с> То есть, вот как-то, ну, какие-то вот такие моменты, ну, надо, наверное, вот чуть-чуть более внимательно следить. Или же, опять же, может, это я что-то упустила, но я это для себя отметила. А, опять же, вот здесь, ну, не хватает хорошей редактуры, потому что, вот, опять же, несоответствие. Точнее, не разделялись, сложно было понять, и это тоже сбивало, где все-таки прямая речь, а где диалог. То есть, стоит длинный терет, и понимаешь, что должен быть диалог, но, тем не менее, ты читаешь. А вдруг у меня там скрепки С ужасом подумала она. То есть, если она уже подумала, значит, это, ну, это уже что-то другое, <неплодаваемое> немножечко, вот. То есть это, ну, такие уже моменты, как то, что, конечно, исправляется при более тщательной редактуре. Семь. Вот. И последний у меня участник, под номером 445, Юлия Петренко, отрывок авантюрно-приключенческого романа «Лунная кожева, серебряная нить». Ну, все-таки, наверное, это больше фэнтези. Вот. Легкий язык, с юмором, все в порядке, интересно. В целом, ну, такое приятное впечатление Все. Ну, вот и все, что я хотела выделить. Остальное, пусть останется за кадром. Спасибо. Всем удачи!